Сегодня, 1 апреля, То есть, теорию, теорию мы прошли, обучение специалистов сделали, теперь переходим к практике. Причем, это э, задание для руководства компании «Источник энергии». Э, дальнейшие действия нужно делать открытыми. Открытыми для всех, особенно для акционеров, допустим, я акционер, да? я хочу видеть, как аккумулируются мои деньги, куда они расходуются, полностью все. Для этого параллельно нужно э, э, э, создать э, сайт. Сейчас я более тонко расскажу, потому что Вот, что у меня сейчас да, в башке сидит. Значит, когда.. Э, так, с чего бы ее начать? А, значит, команда создана хорошая. Э, допустим, это руководство и заместители, начальники отдела и так далее. Команда, сплоченная команда единая теперь э, нужен тренер это есть так как бы перейти э, давайте значит вот так о когда лазер будет резать вот эти э, статоры, роторы и прочее Снимайте на видео выкладывайте в интернет и тут же комментируйте. стоимость такая-то, время изготовления такое-то предназначено для чего-то в данном случае это чертеж генератора это следующий этап на первоначальный этап у вас будет демонстрационная модель которая основана на постоянных магнитах. Вот здесь в роторе здесь будут установлены постоянные магниты. А они еще не готовы, а уже первое число. Теперь дальше, почему они не готовы? Инженеры, технологи, вроде бы все знают. Оказывается, хромает все, даже русский язык. Я специально записал слово. Инженеры спрашивают: текстура, текстура э, металла. Такого слова нет. Нас смысл слово. Это есть структура металла. Структура. Что такое структура. Значит, домены и их направления. Если э, э, вот такие металл идет вдоль проката, то тогда домены и их оси будут совпадать, параллельны э, прокату, расположены вдоль проката. Таким образом, из, если э, человек знает, что э, это э, сталь специальная и домены идут вдоль проката, то тогда э, получается э, Идеальный тороидальный трансформатор. А если э, обмотки разместить поперек, это квадратный трансформатор, который установлен везде, на все, то это уже не трансформатор, это устройство для создания убытков. Это можно любой пример привести, потому что они везде стоят. Допустим, закрыли угольную шахту, она не работает, а трансформатор подключен счетчик считает каждый час любой квадратный трансформатор потребляет независимо от того, что нет нагрузки, он все равно потребляет потому что он квадратный, потому что там оси доменов не совпадают с магнитным потоком и эта шахта стоит вот он год простоял счетчик намотал миллион кто это будет платить? она же не работает и так везде, вот почему, я не просто считайте, что это приказ, снимайте на видео, показывайте людям, не просто показывайте, еще рассказывайте, что вот эта штука стоит столько-то, это столько-то, а вот в данном случае мы сэкономили столько-столько-то денег. Как вы, вы бы ее не сэкономили, потому что есть вот такая штука, да? Если бы вы начали резку отдельно ротора от статора, у вас был бы металлолом. Вот. вот такие части вам пришлось бы выбрасывать, потому что разрезанный лист, он уже не подлежит дальнейшему производству, его просто надо выбрасывать или сдавать металлолом. Поэтому, чтобы не было таких ошибок, я специально нашел и предупредил что между ротором и статором должна быть спайка две спайки с одной стороны и с другой после резки когда вы уже получаете готовый разрезанный экземпляр ротора или статора тогда вы берете ротор, отламываете набираете в пакет и стачиваете напильником руками есть еще такие моменты которые я думаю лучше показать я сам буду брать напильник и если даже если надо буду выставлять на youtube хотя это я лучше буду выслать а вы уже Сами вы делаете видео и выставляете на YouTube, а ниже к комментарии, там описание видео, стоимость, расход финансов, экономия, что мы сотворили и так далее. Потом есть еще предложение Это из команды президента, предлагают заводы. Завод, пример такой, вот в Ярославской области там завод, и он никому не нужен, без работ, безработица. Это, мы можем его взять, дальше куда? Ничего еще не оформлено. На данном этапе по отношению к заводу нужно сделать протокол, протокол намерений, чтобы согласно этого протокола мы запустили этот завод, причем... Документ есть, все, начальный есть. Дальше что происходит? Вот я специально выставил вот на электромагнитах, потому что диаметр этого генератора 500 миллиметров. Для понимания, это размер бочки 200 литровой. Тут бочка 200 литров и будет такой же генератор. Для чего он нужен? чтобы именно такой генератор вместе с электродвигателем установить на том заводе, который будет выполнять наши заказы. Соответственно, заказ будет выполнен без каких-либо пробелов. И он же будет дешевле на стоимость электричества. А такие аппараты, как лазер, прокатный стан и так далее, они без электричества не работают тем более себестоимость как изготовления так и реализации будет меньше намного идем дальше бесстоимость да, на чем я остановлюсь а, как это в природе допустим фотоэлемент тут есть такое название солнечная батарея ну во-первых это неправда это не солнечная батарея это фотоэлемент у фотоэлемента мощности нет поэтому не может быть электростанция как она работает в природе допустим завод ну, допустим, да, завод стоит, там растет дерево. Дерево это и есть фотоэлемент. Фотоэлемент работает от воды и от воздуха, с двух сторон, снизу и сверху. То есть два. И на первое место нужно выставлять два, две единицы. Два предмета. Два результата. Сейчас объясню почему. Опять возвращаемся. Вот дерево растет. Стензавод стоит. Это дерево производит кислород. Кислород заходит в феррит. Получается секретный элемент. Все. Природный результат. Природа дает результат. Нет сопротивления. А если нет сопротивления, нет затрат на преодоление. Себестоимость фу, падает до нуля. Это если чистая копия природы. На данном этапе у вас она еще немножко будет. Для того, чтобы нужно было обучить людей. Да... Вот ладно, с этим остановимся. Два, два. предмета. Почему надо два? Опять возвращаемся в природу. И смотрим. Вот они, две частицы, две одинаковые частицы. Встретились в пустоте. Ничего нет, полностью пусто. Вакуум. Что он делает? Слиться они не могут, потому что они две идентичны. Разлететься тоже не могут, уже пусто. Они включают вращение. Это вращение не имеет ограничения скорости. Поэтому за предел критической точки образуется эфир. Эфир сообщает туда, в высшую силу. Бог увидел, дает добро. Хорошо, живи! На следующий этап они создают дом, в котором они живут, и этот дом нужно создать, написать, вот этот дом, такой-то офис компании такой-то, в нем стоят модели, дом моделей, дом технических моделей, именно тех, которые будут влиять на уровень жизни, в первую очередь акционерам. Вот почему нужно э, открытыми, короче, все должно быть открыто для людей. В первую очередь для акционеров, чтобы не просто открыто, а чтобы э, любой акционер мог приехать в этот дом, посмотреть, что это такое, как оно работает, пощупать руками, а потом уже подключать других людей. И мало того, еще заставлять работать избранных, избранных одними людьми, других людей, в смысле депутатов. Это я и в первую очередь имею да, губернатора, это он должен выделить адрес. Вот когда будет адрес, тогда протокол намерений с заводами... Э, а, ну, это уже понятно. Будет дальше идти. Теперь, э, вот я, Герман Стерликов, вот, да, умнейший человек, я вс вс все, что появляется от его имени, все слушаю. И должен... Не то, что уменьшаться, а объяснить. Вот на данном случае, да, что такое биткоин и что такое валюта и серебряный стерлинг. Серебряный стерлинг. То есть предложение хорошее. Ввести наличные деньги в виде серебряных монет. Идеально. Ничего не выйдет. что такое обеспечение валюты это то что надо продавать что можно продавать это то что хочет купить любой человек любой страны даже у которого и денег нет но он все равно хочет это купить вот что обеспечение обеспечение это значит киловатт у нас киловатт его полно продавай как хочешь и опять же нельзя ну должна быть вот такая монета единица оценочная сколько стоит киловатт кстати здесь есть еще вот я сказал что доллар будет существовать еще 10 лет вот подчеркиваю потом не надо слушать всякие там от особо одаренных людей даже я слышал, Касатонов рассказывал, что доллар может рухать, не рухнет. Вот все эти 10 лет он будет существовать. Поэтому на данном этапе постепенное раскрытие ситуации во всех. Ситуация в стране, ситуация в компании, ситуация в мире и на планете. Вот опять же, для чего я постоянно э, рассказываю природные механизмы. Ну, не только потому, что я их вижу, потому что их нужно работать и жить, нужно именно так, как живет природа. Потому что другого варианта нет. Если ты будешь портит природу, то она тебе и ответит, этим же. Вот... Ладно, про это сделаем отдельное видео. Вот Африка. Вот она такая трещина. Тут плиты растягиваются. Италию постоянно кто-то спасает. В данном случае трещина. Если бы Африка не треснула, Италию притащило бы вниз и рухнуло бы все. Все вулканы бы начали извергаться, произошли бы поочередные взрывы. Один вулкан, тем более они все идут вдоль Италии. Почему Африка лопнула? Ну, как это происходит? Это же африканская плита, она большая, плотная. Но вдруг почему-то... А вот Италия, да? Вот она, Италия. Африканская плита идет вниз и тащит за собой Италию. Ну вдруг, почему-то она лопается. Италия остается целая. Почему? Важный момент. Молитва. Казалось бы, я, да, допустим, какой-то человек какую-то пургу несет. Причем тут молитва, Это природа? Я перед этим сказал, сначала рождается эфир. Куда он идет? Вверх. Сообщает. Если ему дают добро, живи. Тогда он живет. Если нет такого добра, если нет связи. Еще допустим, я нахожусь по отношению к команде которая играет не не играет а выполняет задание то есть и не вот эти стыки не учитывая даже те люди которые всю жизнь работают на лазерном аппарате они тоже эти стыки не учитывают потому что они не знают их какое задание чтобы размеры соответствовали чертежу. Тот, кто приносит этот чертеж, тот, кто оформляет заказ, он тоже не знает. Почему? Вопрос, как я это узнал? Я нахожусь за 2000 километров. Я узнал и позвонил вовремя, что вот вы э, здесь должны быть стыки. Как? Опять возвращаемся в природу. Зашел в церковь и увидел. То есть независимо от какого расстояния я все вижу. Что вы делаете, какие у вас ошибки. поэтому лучше неделю потерять, кстати, вот вы как раз неделю и потеряли. Но сохранить материал. А значит сохранить деньги. То есть, что вот я даже на вот этом написал евро это та же самая экономика те же самые деньги если бы вы начали резку именно по своим чертежам вам пришлось бы закупать еще одну партию материала чтобы она шла на рот это так это только один пример я могу привести вам много примеров но они не нужны потому что э, на данном этапе нужно делать видео с описанием того что происходит и выкладывать это в тот сайт который понятен людям любому человеку должно быть все понятно что происходит тем более Сейчас я вот так еще... Угу. Это Александр Бобров, да? И я, Александр Кугушов. Теперь смотрите вот такую штуку. Природа. Встретились два Александра, включили. И все, дальше идет масштабирование разных установок. Опять возвращаемся ко времени. Это время должно совпадать с природой. Наверное, неправильно я сказал. Допустим, один талант еще второй талант встретились, слились у него свой талант, у меня свой мне талант его не нужен, но их надо использовать, два таланта нужно использовать синхронно и параллельно потому что кроме этого у нас еще есть Италия еще вот напоминаю или, повторяю, количество миллионеров и миллиардеров в Италии больше, чем в Китае. И то же самое в Соединенных Штатах. А просто так их привлечь. нельзя Вот он, кстати, Александр Бобров действительно талант. Я сам удивился. Потому что... вот она лицензия все должно быть оформлено документально причем таким образом, чтобы юристы не смогли там найти какую-нибудь зацепку чтобы разрушить все это вот кстати на этом я думаю, что все понятно природа, три первое место должно быть Два. В двух экземплярах. Третий э, экземпляр тоже нужен, но его не надо выставлять на показ. И опять же, возвращаемся к белке. Пример. Белка. Белка не делает, э, не собирает орехи в одном месте. Не делает заначку одну. Она делает их много. На всякий случай. Второй пример. Да? Завод. Дерево, кислород – секретный элемент, результат. Для чего нужен человек? Не только для того, чтобы работать. Он еще должен следить, чтобы это дерево не сгорело. Еще и поливать водой корни. Вода – тоже первое место. И тоже в двух экземплярах. И, и, и, итог. Итого. Тодал. Снимайте это, все, что вы делаете, снимайте на видео и показывайте людям, в первую очередь, акционерам. А вот когда наберется количество, в смысле не наберется, а будет количество, я не знаю какое слово придумать, когда будет 50 тысяч людей. Все, тогда мы начинаем устанавливать бочки, э, в смысле генераторы, на заводах, на тех заводах, которые будут выполнять эти заказы. Но это уже надо будет следующее де, делать видео, потому что там целый механизм, его просто так не расскажешь. Поэтому сейчас еще первое задание, считайте, что это приказ. Открыто. Открытость для всех.